Всем привет и сегодня я наконец-то расскажу как набрать аудиторию на ютубе ну или же как получить первый актив, первые просмотры и все такое и да, забудьте про подписчиков подписчики никак не влияют на ваш канал потому что сейчас на ютубе ваши видео и ваш канал пробегают активные зрители постоянные зрители как посмотреть, есть ли у вас постоянные зрители или нет очень просто сейчас покажу, как это делать Итак, заходим в вашу творческую студию YouTube. Видим вот здесь вот вкладочку Аудитория. И вот наши постоянные зрители. У меня 33 постоянных зрителя, потому что канал абсолютно новый. А вот видим рост моих постоянных зрителей. 0, 1. 1 зритель новый, постоянных 0 пока. Вот так вот пока идет это все. Ну, когда у меня не было контента абсолютно и вот уже здесь у нас есть прирост у нас уже здесь идет прирост все постоянных зрителей 32 все растет и у нас 33 постоянных зрителя все растет абсолютно вот у нас а, можно даже посмотреть возраст тех людей которые нас смотрят вот дальше мы идем во вкладочку контентом Здесь мы видим показы, показы у нас, ну у вас разные будут показы, у меня допустим 2400 там с чем-то, 2417, вот у нас есть просмотры, показы, также где вас чаще всего ищут, ну во-первых, вкладочка видео у меня основное, YouTube Shorts у меня на втором месте, и прямые трансляции на третьем месте, у меня их было совсем чуть-чуть. Допустим, вот еще обзор за последние 28 дней. Вот, и все здесь написано. И рассказано. Прирост 94 уникальных зрителя. Есть уникальные зрители. Потом у нас 131 просмотр. И здесь у нас мои видеоролики. Заходим во вкладочку «Исследования». Тут уже не интересно. В общем-то вот так вот можно посмотреть где вас смотрят кто вас смотрит откуда вас смотрят и все и так далее вот а, как зрители находят вас смотрим опять же страницы канала источник страницы канала то есть это наш канал когда наша страница все поиск на YouTube это когда кто-то ввел свой запрос и ему выскочила Ваши видео. У меня, допустим, 17% поиска на YouTube, и с моей страницы 60% зрителей. Функция выбора контента. Это через функции выбора контента, это тоже наши рекомендации, 14%. Рекомендуемые видео тоже рекомендации, 3,2%. Внешние источники, это там другие. Google, там, поисковая система. Ну, в общем, наши поисковые системы. Это вам выскачив... выскакивает видео, когда вы что-то набираете. И вот мое видео, допустим, выросло. Другое это, допустим, репосты в социальные сети. Репосты куда-нибудь в Telegram, WhatsApp, куда-нибудь там, не знаю, Viber, VK, Instagram, Одноклассники, там какие-нибудь. Ну, в общем, все наши социальные сети. Вот здесь у нас тоже можно посмотреть, как находят вас. И еще, сейчас я вам все покажу и расскажу, но давайте мы вернемся на главный экран. Опять же, я вам говорю про аудиторию, про подписчиков. Забудьте про подписки, подписки никак не влияют на ваш канал. Это как бы просто те иллюзии, в котором вот в этом фиде подписки, вот в этом, будет уже идти ваши видео все. На кого он подписан. А так у вас не будет на главной странице видеороликов у тех, кто на вас подписан. Поэтому это практически никак не влияет. И просто как бы для украшения подписки вообще никак не влияют. Будет только вот в этом виде подписки и все. А люди не так часто заходят, как на главную страницу. Люди вообще практически туда не заходят и все. Поэтому не обращайте внимание не зацикливайтесь на подписках и так далее не зацикливать на этом всем это все никак не влияет практически если как то влияет то совсем чуть чуть еще что могу сказать про продвижению то что вам нужно стараться как бы просить друзей там полайкать видеоролики отправлять куда то в социальные сети в продвинутые чтобы вас смотрели там, ну, запустим, ВКонтакте запись отправить, там, в историю в Инстаграме отправить. Э, не знаю, там, куда хотите, отправляйте друзьям пока. Еще у вас будут как бы просмотры за часы. За первые часы, когда выложили видео, у вас YouTube будет подбирать алгоритмы по просмотрам за первые часы. Что это значит? Это значит, что чем больше у вас просмотров за первые часы, тем лучше у вас будет э, результат и тем лучше у вас будет возможность попасть, попасть в рекомендации. Поэтому лучше отправить видео там друзьям, знакомым, родственникам, куда хотите, в социальные сети, там куда-нибудь, чтобы у вас поработало. Все. Что я не рекомендую делать, сейчас расскажу. Давайте-ка мы перейдем к еще одной теме, которую я вот просто хочу затронуть и сказать, что нельзя делать, чтобы не убить канал. Погнали. Что еще хочу сказать, чтобы не убить актив на вашем канале? Не пользуйтесь накруткой, особенно накруткой ботами, потому что если вы будете накручивать там ботов, неживых людей, то у вас YouTube просто будет, во-первых, высылать вам нарушения, жалобы, а, и вы можете попасть под блокировку, вас могут заблокировать вообще, у вас не будет канала, у вас не будет того результата, который у вас был. Вас могут заблокировать, это очень плохо скажется на вашем канале. Вы можете пользоваться только теми сервисами, во-первых, проверенными, во-вторых, допустим, заимными сервисами, Которые там люди сидят, тоже лайкают ваши видосы, пишут комментарии, там смотрят ролик для кон до конца. И то я такое не рекомендую делать, потому что человек будет как бы смотреть ролик, типа, он будет сразу перематывать и уходить со страницы. Все, чтобы выполнить задание свою там, типа, и получить монетки для того, чтобы накрутить видеоролик. Он будет смотреть ролик и до конца как бы не будет смотреть, а просто перемотает ваш ролик и этим как бы получит свои монетки. А это убьет ваш канал, это ничего не принесет, так еще и может какие-то последствия плохие принести. Поэтому накручивать просмотры я не рекомендую. Если лайки, то да, еще. А, но только живыми людьми, не ботами. Да и вообще лучше не пользоваться накруткой. А если вы уже решили, то найдите проверенный сервис, за который вас точно не заблокирует. Посмотрите видео про накрутку в Ютубе, посмотрите, с чем это может закончиться. А, есть сервисы после которых я встречаю такие сервисы, у которых там половина людей заблокировано уже на Ютубе. Каналы их недоступны после того, как они используют эту фигню. А, и у вас уже будет потом плохо все с активом. Если я сейчас не накручиваю, да, у меня а, просмотров мало, но я не хочу накручивать. Потому что это убьет мой актив еще больше, и у меня не будет вообще просмотров. Да, у меня просмотров мало совсем. Вы посмотрите. Да, три месяца назад было много просмотров. Там 3-4 месяца много просмотров. Да, было даже ролик, где было 2000 просмотров. Но потом его YouTube по причине того, что якобы я там рассказывал, как скачать игры, игру такую скачать. А он подумал, что я рассказываю что-то, что не нужно знать людям. Поэтому заблокировал этот ролик. У меня было 2000 просмотров на одном видео. Мне было очень жаль, что видео просто так заблокировали. И вот лучше не накручивать вообще. Когда вы накручиваете, это плохо влияет на ваш канал. На ваше все. Вы потеряете все абсолютно, что у вас было. Поэтому если вы будете накручивать, то остерегайтесь вот такой вот штуки. Также давайте проанализируем, что у нас самое популярное среди мелких каналов запросов. Продвижение на YouTube. Конечно же, это самый популярный запрос. Как работают алгоритмы на YouTube, как раскрутить канал, продвижение в YouTube. Все это фигня. Это не работает. Просто потому, что это фигня. И первые тысячи зрителей, там их э, нереально набрать, там, допустим, за пять минут и все это такое. Первая тысяча зрителей вы не наберете за 5 минут. Почему? Потому что у вас полностью пустой канал, полностью пустые алгоритмы. У вас даже одного ролика не выложено, допустим. И если у вас какие-то ролики выложены, или вы, допустим, выкладываете ролики там раз в месяц или раз в полгода, это еще хуже, это еще хуже все это, чем раз в месяц, типа там выкладываете если вы выкладываете раз в полгода видеоролики, то это еще хуже будет на вашем канале потому что продвижение как бы у вас роликов никакого э, ролики не выходят поэтому youtube такой думает, а чё это у него ролики то не выходят типа много времени уже прошло типа там полгода месяц ну и так далее еще больше youtube такой думает, а дай ка я все я не буду рекомендовать ролики его и все и не буду вообще даже никому показывать ничего не будет как бы если вы будете слишком как бы не стараться над контентом во первых потому что если вы не стараетесь над контентом не записывайтесь какое то разнообразие да отпуск я вам говорю нужно брать но максимум там на 5 дней не знаю там да у меня был отпуск месяц там два месяца но все это было из-за учебы да сейчас я летом буду снимать больше намного все это было из-за учебы, у меня было мало времени. Сами понимаете, типа, что вот такая вот работа, такая вот. Я не могу совместить учебу с Ютубом, но что же делать? Потом я нашел себе ответ выкладывать короткие видео. Короткие видео, они, в принципе, делаются легко и быстро. Я выкладывал короткие видео, и, в принципе, они мне принесли очень много просмотров, они мне принесли подписчиков, они мне принесли много лайков. Все было супер. Опять же, опять же, вот этот ролик, этот тег взорвет твои просмотры, это все фигня, опять же. Если вы один какой-то тег введете, э, то у вас просмотров ну, не будет так много. Если вы с тегом. С тегом вы записываете. И как бы ну. Один тег там давай или всего лишь. Один тег это мало, типа, вам нужно добавить как минимум там тегов 10-20. Я добавляю очень много, я их под 50 тегов добавляю, иногда даже 100 тегов добавляю. Ну, максимальное количество тегов я добавляю, сколько там, я уже не помню. Я добавляю всегда максимальное количество тегов, чтобы все было хорошо, чтобы видео залетали, чтобы просмотры были. И вот у нас даже ролики, как набрать больше просмотров на Ютубе в 2021 году, в прошлый год, 10 месяцев назад ролик вышел. А, это все не работает. Это не видите на такие вот штуки. Не видите на вот это вот все. А, вот даже написано, что хочешь набрать подписчиков на ютубе, забудь об этом. Да, я смотрел этот ролик, там действительно человек рассказывает всю правду, что подписчики сейчас не нужны. Они не так работают. Алгоритмы YouTube полностью изменились. YouTube изменился. Все, безопасная накрутка. Я тоже смотрел этот ролик. Что безопасная накрутка. Ее не бывает безопасной. Даже если она будет безопасная, то она будет платная. Все это хорошо, конечно, накруточка. Но она убьет ваш канал. Еще раз говорю. Поэтому не надо. Опять же, вот у нас самый популярный YouTube канал про блогеров которые снимают про технику это вилсаком это самый популярный русский ютубер который снимает про технику про айфоны и я вам скажу что вилсаком постоянно говорит что нужно подписывать типа и он выманивает подписки тем что э, говорит про конкурсы типа там подпишитесь на канал там напишите комментарий, типа и поставьте лайк вы будете участником конкурса вы не знаете разве люди что это просто выманивание вашего внимания на ролики в это внимание выманивается ваш контент ваш лайк ваша отдача так выманивается по сути ничего не разыгрывается типа да там может быть одному человеку кому-то выпадет какой-то там iphone да но точно не вам Точно не вам, потому что это просто, ну это просто как бы выманивание вашей отдачи, вы просто ставите лайк, и тем самым продвигаете пользователя на ютубе, а вилсаком это просто вот так вот захотел, и конкурс разыграл, все, и ему типа поставили лайк, подписались на канал, он выманивает это, с помощью своих конкурсов, когда он делает конкурс, он говорит, подпишитесь на канал, там поставьте лайк или напишите комментарий. Там все это, вот это вот такая вот фигня. И это он выманивает у вас ваше время, ваше внимание, вашу отдачу и все такое. Опять же, как вывести видео в топ, это тоже не то. Рабочие фишки продвижения на ютубе. Наше как вообще продвигать канал, с чего начинать? Во-первых, чтобы продвинуть канал, нужно у нас выкладывать теперь много видео. Много видео выкладывать нужно, чтобы у вас было куча видео. Потому что если вы будете выкладывать мало видео, опять же я вам говорю, что у вас будет мало актива, мало YouTube просто будет думать, что вы не выкладываете видео, вы забросили канал и все. Первое, выкладывайте видео, пожалуйста. Выкладывайте видеоролики часто. И, во-первых, оптимизация ролика, это тоже очень важно. Что называется у нас SEO. SEO это очень важно, типа, когда вы пишете описание, описание тоже влияет на ваш ролик, там, вы пишете описание, теги, название правильное, там, хэштеги, эти теги, и все вот это вот в духе. YouTube Ads, опять же, ну, это такая себе реклама. Это вот про YouTube Ads, вот это вот видео просмотра за копейки, продвижение на YouTube от 0,25 копеек, настройка YouTube Ads. Это все опять же фигня. Да, это не работает. Это просто, допустим, кто-то сказал человеку пререкламировать там за деньги этот сервис google ads ему заплатили за это деньги и все опять же чтобы продвинуться на ютубе нужно э, писать много тегов много описание писать там добавлять ссылки какие то в описании потому что описание тоже влияет и еще говорю что не нужно писать слишком длинное название потому что youtube не любит длинные названия вот эти вот которые уже с точками потому что вот допустим вот это вот как раскрутить канал на YouTube без вложений реальная история продвижения видите точки это вот точки это уже что слишком длинно YouTube такого не любит когда слишком у вас длинное такое название ролика, то он тоже такого не любит и не продвигает это видео, потому что оно какое-то слишком длинное. А вот про по поводу описания, оно должно быть наоборот длинное, прям такое, чтобы у вас все сработало все в ролике. Как набрать просмотры, опять же говорю, есть паблики в Ютубе, типа куда вы кидаете свои ролики, да, там будет мало людей. Ну а как вы хотели, типа, да, что вам нужно хотя бы как-нибудь набрать первые просмотры и потом уже это все выстрелить кидайте это все в паблике отправляйте друзьям все у вас ролик как бы будет уже в топах типа напишите там каким-нибудь братьям сестрам типа друзьям типа лайкни пожалуйста мой ролик и ну и по комментарий напишите по оценке пожалуйста что у меня получилось и ну как бы вам нужна будет отдача от ваших знакомых родственников опять же и еще используйте соцсети, опять же, Твиттер тот же самый. Вот Твиттер используйте, потому что там можно кинуть ссылку и у вас ролик уже пойдет в топ и все такое. Формула успеха на YouTube вот это я точно не верю в это. Это ну вообще не то. У каждого человека запомните, у каждого человека свой путь, у каждого человека своя формула успеха типа вот это вот не верьте таким вот роликом формула успеха бизнес раскрутить канал на ютубе формула успеха у каждого человека самая разная типа вы как хотите так видеть свой канал у каждого человека своя формула и она действует только на его канале допустим на вашем канале другая формула типа выпускайте ролики часто выпускайте какой-то еще другой контент. Выпускайте как ролики, так и шортс, потому что это тоже продвигает ваш YouTube. Делайте много тегов, делайте, допустим, крутой, интересный реальный людям контент, чтобы они искали этот ролик и, допустим, находили ваш и жали на ваш ролик, чтобы посмотреть. Бесплатное продвижение на Ютубе это нам тоже не надо. Как YouTube считает просмотры? А, как YouTube считает просмотры? Он смотрит на удержание и он смотрит на то, до конца ли там посмотрели или не до конца. Опять же, как YouTube считает просмотры? Ему нужно удержание и чтобы человек посмотрел до конца либо перемотал. Опять же, еще хочу сказать про накрутку. Опять же, про накрутку про накрутку подписчиков. Если вы накрутите подписчиков, то не живых подписчиков там или каких-то живых но накрученных тоже э, то YouTube в скором времени все эти подписчиков всех этих подписчиков просто отнимет все он стерет поэтому накрутка подписчиков такая себе штука у вас все равно потом будет то же самое количество что и было до накрутки потому что YouTube это заметит что у вас накручены подписчики и уберет их с вашего канала как ботов ну и в принципе еще что можно сказать а, про платную продвижение про платное продвижение просто покупайте рекламу у блогеров покупайте рекламу у блогеров если у вас есть деньги ну и ищите популярные видео которые сейчас снимают блогеры там ну под свою тематику естественно ищите чтобы смотреть что вам нужно снять для того чтобы получить много просмотров и все такое опять же еще хочу сказать про свою рекламу, и чтобы зарабатывать деньги на ютубе. Чтобы заработать деньги на ютубе, нужно тысяча подписчиков, как минимум. Поэтому не видите на ролике, типа, как набрать первую тысячу подписчиков, как правильно набрать тысячу подписчиков, правильные алгоритмы. Все это не то. Опять же, упали просмотры, почему здесь есть ролик. Uh, упали просмотры, если у вас упали просмотры, то, во-первых, uh, значит людям не интересен этот ролик, типа не интересны ваши ролики стали, либо же потому что, потому что YouTube вас не любит, YouTube вас не любит и поэтому вам нужно менять канал, uh, создавать новые и пытаться там, ну и если вы, как бы долго не выпускаете ролики, от этого тоже может упасть просмотры, они упадут, я тоже вот долго не выпускал ролики, у меня упали просмотры да, от этого тоже могут упасть просмотры. И поэтому лучше снимать много роликов. И не в месяц, там, допустим, а в неделю много роликов. Неделя, типа, там роликов надо за неделю выпустить 10, может быть, ну, поменьше чуть-чуть. Ну, там 7 роликов, в 7 дней. Допустим, вот да, вы 7 роликов за 7 дней вы должны за неделю. Чтобы у вас было все поровну, типа у вас есть 7 дней неделя выпустить за эту неделю 7 роликов потом следующей неделе опять же выпустить 7 роликов чтобы у вас хоть был какой то актив И нужно чтобы не сразу выкладывать прям вы только выложили ролик да там два ролика выложили там и не надо сразу опять э, просто выкладывать целую кучу потому что видео только залито оно будет еще продвигаться типа а вы уже перекрыли другим роликом и другой ролик будет уже продвигаться а ваше выложенное видео нет да, я знаю, вы меня сейчас не поняли, но это как бы. Не надо слишком много роликов выкладывать в день, допустим. Потому что если вы будете выкладывать один ролик, там у вас вышел только что, допустим, секунду назад, там, ну, максимум, там где-то минут 20 назад вышел у вас ролик. Не надо через эти 20 минут выкладывать ролик. Лучше подождите чуть-чуть еще, еще минут 10 или 20, чтобы у вас там через 40 минут выложить ролик. Типа, когда у вас ролик вышел, и потом через 40 минут еще один выложить. Потому что иначе. У вас просто тот видеоролик у вас никуда не пойдет не продвинется, ничего не будет. Потому что вы будете слишком много роликов выпускать. Опять же, про продвижение еще. Про продвижение на ютубе вам нужно еще постараться выпускать э, какие-нибудь трансляции, делать трансляции тоже как бы развивают наш канал трансляции тоже допустим есть канал продвижения в ютубе в ютуб а, тоже ролик такой как создать популярный ютуб канал очень просто просто трудитесь ничего никого не слушайте никаких хейтеров у вас все получится все будет окей а, как создать популярный канал да просто идите к своей цели и все у вас получится выкладывайте часто ролики и старайтесь над SEO, опять же про оптимизацию говорим, ставьте много хэштегов, описание длинное, все. И все хорошо будет, как бы. И все будет окей, я вам говорю, вы сможете, вы поборите ваши алгоритмы. 45 тысяч просмотров. Ой, не 45 тысяч просмотров, а 45 тысяч подписчиков, допустим. Вот, опять же, смотрим вот этот популярный канал. 45 тысяч подписчиков, а просмотров, допустим, вот видео, заходим к этому человеку. Последний ролик вышел 4 месяца назад. А просмотров, посмотрите, 4, 45 тысяч подписчиков у нас на канале. А, ну, вот на этом канале, вот этот вот. А вот видео последнее вышло 4 месяца назад, всего 500, 40, 564 подписчика, всего лишь, 504, 504, люди, простите меня, 564 просмотра, всего лишь у нас на Ютубе, на вот этом вот канале, тоже, это не мой канал, но это чужого человека, да. А у него 45 тысяч подписчиков на канале, очень много, это очень много подписчиков. А просмотров всего 564 за 4 месяца. Посмотрите, как мало просмотров, очень мало просмотров. Особенно в последних видеороликах, там 773 просмотра и 564 просмотра. Это очень мало для канала с аудиторией 45 тысяч подписчиков. Ну и в принципе, как бы что я могу еще вам сказать? Опять же, не пользуйтесь накруткой, не пользуйтесь никогда. Продвижение на ютубе нам это не интересно допустим. Если вы не хотите там, допустим, еще снимать про лицо там ваш показывать, то снимайте какие-нибудь там летсплей, не знаю, игры, что-то рассказывайте на фоне компьютеров. Ну, как я это делаю я. Также стоит ли использовать камеру, если она у вас есть. Да, стоит, только если у вас качественная камера там, ну, или не сильно так мыльная, что не сильно качественно и не сильно мыльно, чтобы не портить впечатление. Что она не сильно такая портищая видео? Если у вас есть хотя бы нормальная камера, нормальная. Не прям мужский топ, а нормальная камера, которая качественная то пользуйтесь камерой, и это будет даже лучше. На этом, в принципе, все. И, в принципе, я все рассказал. Просто делайте побольше контента, делайте э, описание длинное, вот, допустим, даже... Вот у нас длинные описания все. Делайте просто длинные описания, ставьте хэштеги, теги и скидывайте ролики друзьям. И у вас все получится, и будет много просмотров. Старайтесь над роликами, делайте большое описание, длинное, ставьте много хэштегов и тегов. А также я вам сейчас посоветую скачать одно из расширений. Сейчас все расскажу и покажу опять же. Так, стоп-стоп-стоп, а сейчас не надо мне писать, что это будет реклама и все такое. Просто я вам хочу посоветовать один такой прекрасный сервис, который называется VidaIQ. Им пользуются все блогеры. Что это за сервис такой? он у меня появлялся раньше в видеороликах у меня даже есть целый видеоролик на этот счет про видайкью я оставлю его вот здесь вот сверху он должно быть у вас ролик вот этот вот про видайкью что это такое за сервис это сервис продвижения на ютубе которым пользуются популярные ютуберы а, да за этот сервис возможно надо платить да там можно купить платную подписку но можно и без нее я, допустим, пользуюсь бесплатной версией этого, э, так сказать, сайта, этого расширения для браузера. Вы здесь входите по Google, э, вот, регистрироваться с Google аккаунтом, вашим Google аккаунтом, на котором у вас канал привязан. И устанавливаете расширение VidaIQ, там вот расширение, вот написано расширение, скачать расширение для хрома и да вообще для всего вот здесь вот найдете install видайки и все такое дальше возвращаемся и как бы вот бесплатная регистрация нажимаем вот бесплатная регистрация кнопка вот эта кнопка не вход в аккаунт там не вот эта вот кнопка либо вот эта кнопка регистрация с google аккаунтом либо вот здесь вот кнопочка бесплатная регистрация это не реклама, опять же, повторяюсь, это просто, так сказать, рекомендация для вас. Я пользуюсь этим сервисом, что этот сервис делает. А, вы можете теперь видеть а, всю информацию о вашем видео или и о видео других людей. И также вы можете увидеть, какие человек поставил теги. Там, допустим, вы нашли себе интересную тему, на которую вы тоже можете скачать видео, ну как, не скачать, а снять видеоролик на эту же тему. На эту же тему вы нашли себе тему, допустим, от другого ютубера, но хотите записать на эту тему свой ролик. И, допустим, вы посмотрите, как человек поставил теги, какие он поставил теги. Вы можете опять же скопировать эти теги и вставить к себе в ролик. Куда вставляют теги? Теги вставляют именно на компьютере. Вы сохраняете ролик на компьютер. Все делаете на компе, запись тоже на компьютере. Заходите в. YouTube нажимаете на плюсик, чтобы добавить видео, и там добавляете уже скопированные теги. Чтобы э, скопировать теги, нужно э, нажать там на кнопочку и просто вставить уже у себя. Да и вообще там показывается все абсолютно, вы сами разберетесь, да, там можно э, найти популярные теги, чтобы у вас ролик зашел в рекомендации. Можно... Uh, делай так чтобы у вас как бы этот сервис порекомендовал вам uh, новое название как бы для видеоролика чтобы оно опять же залетело название популярное для роликов uh, там теги хэштеги все это очень хорошо это очень хороший сервис я вам его рекомендую uh, сами скачайте и посмотрите но он очень хороший, я вам просто его рекомендую для того, чтобы продвигать свои видеоролики. Это просто офигеть какой классный сервис. Опять же, если вы, допустим, попользовались бесплатной версией, ну, им можно пользоваться неогранично. Но если вы вдруг захотите купить себе платную подписку, то если вам понравится, вы захотите купить себе платную подписку, то давайте можете на сайте там... Вот сюда на сайт зайти. Я ссылочку на сайт VDQ официально оставлю в описании. Вы можете на сайт зайти. Во-первых, скачать бесплатную версию. Если вам понравится, вы можете купить себе платную версию. Все будет очень хорошо. А, тарифные планы, опять же, заходим. И вот у нас есть. А, basic начать бесплатно. Basic начать бесплатно. А буст плюс, вот uh, есть у нас буст обычный за 39 долларов в месяц, есть про uh, за 7 долларов в месяц, но про я не рекомендую, потому что он просто совсем мало добавляет. Буст тоже рекомендую, но проще всего uh, купить сразу буст плюс, хотя если вам не нужен прям такой буст плюс, то рекомендую купить просто буст. Потому что э, boost это как бы прикольно, это ну потому что еще boost плюс подойдет не всем опять же во-первых по цене да и там есть лишние функции которые нам просто не нужны либо бесплатная версия сначала вы пользуетесь да потом если вам понравилось покупайте вот этот вот boost, boost от 39 долларов в месяц и у вас все будет хорошо а, допустим вот э, наш главные особенности все это допустим расширение для Chrome и firefox есть расширение для google а, вот этих вот яндекс веб версия вы можете пользоваться эксклюзивно для boost plus там но ну, это можно не считать как бы покупайте вот это вот все и все у вас будет все хорошо тарифный план рекомендую буст но если вы прям только начали пользоваться то basic скачать бесплатно начать в принципе на этом ролик хочу закончить всем спасибо за просмотр всем пока